Спасибо. Расскажи, пожалуйста, секрет своего такого быстрого успеха. Почему вот за первые три месяца, я знаю, ты заработал более трех тысяч долларов? Почему так произошло? Расскажи о себе вообще, буквально так в двух словах. Откуда ты, чем занимаешься? Всем привет, меня зовут Петр Златков, мне 27 лет, я из Могилева. По профессии я пожарный, у меня два образования. Одно спортивное, второе военное. Работаю я в МЧС 8 лет работал по найму. Различные подработки там у меня были и на мойках работал, где меня только не носило. Как то в мультике. Петр, расскажи, пожалуйста, вообще почему стал что-то для себя искать? Что тебя на это натолкнуло? В 2016 году я познакомился с сетевым маркетингом. Это мой был первый опыт. Я три года как бы развивался, типа зарабатывал, набил себе шишек, да, понял, что не то, что я искал. В 2019 году я пришел уже осознанно в компанию Genes Global, в первый месяц я заработал больше 1000 долларов. В угу. первый месяц ты заработал более 1000 долларов, и, насколько знаю, еще и премию от компании получил 500 долларов. Да, да, 500 долларов. Хорошо, я понял. А сколько ты вообще в бизнесе, сколько времени? В бизнесе 3 месяца. Три месяца в бизнесе. Да, да, да. Вот, то есть ты сейчас, получается, новичок, новичком себя считаешь, также? Ну только да, пришел и развиваюсь, Прошлый опыт мы забудем. Да, да, три года было никуда. Ничего, это в любом случае опыт. Хорошо, Пётр, скажи, пожалуйста, какие цели ты вообще преследуешь? Вот, ты пришел в компанию, форсаж, какие цели ты преследуешь? Мне понравилось, что здесь есть рост. Получается, квалификации, да, то есть, как вот я сам военный, у нас звание, да. Здесь я за 4 дня закрыл квалификацию специалист, за месяц я стал нефритом, и вот сейчас я уже иду на жемчуга. Круто. Вообще. Да, да, да. Вообще я хочу стать в ближайшее время сапфиром. Класс, Вообще. Я знаю, что у тебя амбициозные цели. Да, хорошо а что вот тебя зацепило вообще в системе форсаж вот э, потому что я так понимаю это тоже был один из ключевых факторов твоего принятия твоего решения что тебе понравилось скажи пожалуйста если сравнивать э, в той компании которая раньше был и здесь здесь отличие какое я пришел сюда потому что здесь э, мне сама система Форсаж инфо дает а, заинтересованных уже кандидатов в систему. То есть мне не надо никого там искать, уговаривать, тюхивать, То есть вот эта проблема сейчас а, всех сетевиков. Вот поэтому я здесь, и вот и меня еще зацепило, что здесь человек пришел на начальном этапе и уже может путешествовать. Класс вообще. Я уже а, лечу в октябре в Милан, поэтому только пришел я на еще 3 месяца в бизнесе а, лечу в Милан. Я поставил все цели на бумаге, э, а если ты их записал, они обязательно сбудутся. <свят> <свят> Поэтому и не, ты уже никак не можешь отойти от тех целей, которые ты запланировал, которые ты записал. И я заявляю всем своим друзьям, всем своим партнерам, кандидатам э, на большую аудиторию, что вот я, допустим, стану там жемчугом. Все, значит, до 31 июля я стану жемчугом. Класс, молодец, парень, как говорится, с остальными. Вы сами поняли. <смех> <смех> Петр. что бы ты хотел пожелать вот, людям, которые вообще э, наблюдают за сетевой индустрией и не могут решиться начать? Какой бы ты совет дал? Первое, я дам совет никогда не сдаваться, не слушать окружающих, верить в себя и до последнего э, не предавать своих целей и мечт. Классный совет. Спасибо, Петр, большое, то что уделил свое время, да, пообщался Спасибо, с Спасибо, наш... Сергей. Заходите еще. Все, счастливенько. Всем пока.